Добрый день, дорогие друзья. Сегодня поговорим о том, как оставить отзыв продавцу на Юле. Для того, чтобы вы могли оставить отзыв продавцу на Юле, нужно, чтобы товар, который был продан, был отмечен как проданный. Сейчас я захожу на Юлу в качестве продавца. Вот мое объявление: фикус Бенджамина пестролистный. Услуга. Прод... Так, продать все. Я должна нажать снять с публикации, поскольку товар был продан. Снимаю с публикации. И здесь мне нужно поставить ⁇ Я продал на Юле ⁇ Так, далее. Меня спрашивают, укажите покупателя, кому я продала. Вот я продала Татьяне Е, и она как раз мне пишет, что не может разобраться, как же поставить отзыв. Вот я отмечаю Татьяну, что именно я ей продала. Давайте поставим ей оценочку, также вежливость, пунктуальность, пятерочки И напишем «Спасибо, спасибо за покупку» здорово а, ну как-то все здорово не очень давайте спасибо за покупку желаю желаю успеха вот так все оценить оценила я татьяну оценила теперь у татьяны будет Ей придет сообщение от меня, в котором будет написано и предложение. Вот. Вы подтвердили, что продали этот товар. Спасибо за оценку. И теперь у Татьяны появится там объявление, что она может также сделать мне оценку. Напишу «Татьяна». Теперь вы сможете... Оставить оценку. Я отметила, что товар продан и сделала вам хороший отзыв. Также желаю успеха вот все у татьяны появится предложение сделать мне оценку так же как и у меня спасибо что товар продан дорогие друзья если вам была полезна эта публикация пожалуйста Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк хотя бы все окей. А я для вас буду ставить полезные и желательно короткие видео. Пока-всем пока! Люблю вас! С вами был канал Тех Минимум.